Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Кингрой на 215.1 инструмента, код товара 215 MDA. Кингрой это профессиональный инструмент, изготавливается в Тайване. Гарантия на наборы Кингрой составляет 1 год. Даже возьмем упаковку от набора и внизу увидите значок гарантия 1 год. На упаковке также указана комплектация набора и страна изготовления, это вот, указан Тайвань. Ну, упаковка здесь самая обычная, может быть даже бумажная, от этого не зависит качество набора. Так, по комплектации в наборе 3 рабочих квадрата и соответственно 3 трещотки. Квадрат 1 и 2. Вот Трещотки разборные. Вы можете разобрать, обслужить или заменить механизм. Трещотки силовые на 24 зуба. имеет реверс справа-влево переключение и быстрый сброс головки. Рукоятка комбинированная. Плотная резина. То есть, ее не, не прогибается, когда нажимаешь. И посредине вот логотип кенгрой. Здесь из пластика. Трещотка прямая. И также э, логотип Кенброй высечен здесь на металле на трещотке. CRV это материал изготовления хромбонадива и сталь. Трещотка под квадрат 3,8. Также на 24 зуба, с реверсом, с быстрым сбросом и рукоятка комбинированная. И трещотка под квадрат 1,4. Далее удлинители. Под квадрат 1,2. У нас два удлинителя 250 мм и 125 мм. Весь инструмент в наборе имеет надпись на металле Кенрой. Удлинитель под квадрат, вернее размером 250 мм, используется как Т-образный вороток. Вот такой переходник есть в наборе. Этот переходник вы можете использовать также для перехода с квадрата 3 на одну вторую. Вот трещотку 3 восьмых вставляем. И переходим на квадрат 1.2 и можете использовать головки под квадрат 1.2 с трещоткой 3 8. Удлинитель под квадрат 3 8. в наборе он один, 125 мм. И два удлинителя под квадрат 1.4, 100 мм и 50 мм. Т-образный вороток под квадрат 1,4. Т-образного воротка под квадрат 3,8. В наборе нету. Только 1,4 и 1 вторая. Так, далее Две отверточные рукоятки. Одна у нас черного цвета, полностью рукоятка из пластика. Она используется или с битами, которые в наборе идут. Вот. Или можно ее использовать под квадрат 1.4 с головками. Данная туточная рукоятка имеет квадрат. В верхней части рукоятки тут можно подключать или трещотку, получать реверсивную отвертку. Или удлинять ее и добавлять удлинитель. И имеется еще вот такая рукоятка намагниченная. С ней вы можете применять биты, которые идут в таких вот пластиковых. Здесь бит очень много различных вариантов. И торкс, и различные крестовые. И биты обычный квадрат. То есть бит здесь очень много под разные профили. То есть в зависимости с каким профилем вы работаете. То есть, убираете нужную биту и вставляете в эту магниченную вот. внутри, внутри этого круга или присоединительного квадрата есть магнит, который вот в биту вставляете, она прищелкивается. Рукоятка здесь плотная резина и пластик. Синь, синий это пластик, черный это резина. Также можете использовать переходничок вот такой, вставлять. И можете подсоединять сюда головки под на 1,4. Этот переходник, если у вас есть шуруповерт дома, вы можете использовать биты или головки под квадратами 4 шуруповерта через такой переходничок. Так, есть еще переходник под биты, то есть вот с этой рукояткой вы можете, есть такой переходник, использовать также биты вот из этих боксов тоже. То вариантов здесь Использования очень много. Набор г ключей шестигранных. И три головки свечные 16 миллиметров, 21 миллиметров и 18 миллиметров. Свечная головка на 18 миллиметров под квадрат 3 восьмых. Три кардана. Три восьмых, одна четвертая и одна вторая. Карданы скреплены металлическими вставками. То есть есть наборы, в которых скреплены они винтами. Но здесь металлические вставки. Но от этого инструмент как бы по качеству не будет хуже. Поэтому профессиональный набор. Поэтому даже карданы здесь крепкие. Биты подкладат 1 2. Они используются с переходником. Также есть переходник под три восьмых. Вы можете вставлять нужную биту и использовать или с этой трещоткой из восьмых, или под щетку одну вторую в наборе бит очень много, то есть тут можно выбрать практически под каждый профиль. Так, головки. Головки на более шестигранные, идут они под 3 квадрата, квадрат 1,4, 13 штук, самая маленькая головка на 4 мм, и самая большая головка на 14 мм. Далее, головки под квадрат 3,8, здесь их 10 штук, самая маленькая 10 мм, и самая большая 19 мм. И головки под квадрат 1,2. 14 штук. Самая маленькая 13. И самая большая на 32 мм. Головки полностью гладкие, отполированные. Имеют, ну это особенность кенгрой, линию голубую. На ней надпись кенгрой, Хромбанадий. И внизу также есть на металле надпись кенгрой, CRV, 32 мм. Это размер головки. Головки полностью гладкие, без какого-то рифления. Полностью отполированы. Так, две биты. Шестигранная и бита TORX. Это большие размеры. 14 мм шестигранная и бита TORX на Т70. Особенность этого набора. Такие две большие биты для... Кто работает с большой техникой. Так, верхняя крышка. А, еще биты TORX. Биты Torx. Головки TORX еще имеются в наборе. 14 штук, самая маленькая е 4 и самая большая е 24 Верхняя крышка. В верхней крышке у нас комбинированные ключи 12 штук, 8 мм ключ самый маленький и ключ самый большой у нас на 19 мм. Ключи очень аккуратно сделаны, имеют рифление, такой красивый узор. Надпись 1919 19, это размер ключа. тенгрой. Надпись с обратной стороны надпись Хромбонадиум. хромованадиум, вернее, будет сказать, это материал затопления данного ключа. Ключи очень хорошо в своих э, специальных местах хорошо защелкиваются, что исключает выпадание их при закрывании набора. Набор э, длинных головок, здесь их 18 штук, самая маленькая 4 мм, головка длинная, и самая большая на 22 мм, 6 граней. Также головки хорошо защелкиваются и не выпадают при закрывании. В верхней части большой набор бит под квадрат 1.4, здесь очень большой убор торкс бит. Крестовые биты, шлицевые и шестигранные. По комплектации набора все. И теперь по кейсу для хранения. Кейс состоит из двух частей, из двух крышек. Скреплен кейс пластиковой зависой. И сейчас покажу габариты самого кейса. Кстати, вот такая мякушка. Мякушка, как называется, прокладка идет. Внутри поролоновая. Чтобы инструмент не ездил по... Кейс во время, во время там, передвижения или багажники, когда вы... Так, кейс для хранения. Кейс синего цвета, пластик. Э ну, пластик жесткий. То есть сказать, что он мягкий? Нет, он не мягкий. И здесь надпись Кенгрой, логотип. Кстати, верхняя часть, когда открываете, чтобы инструмент не высыпался. То есть, где надпись Кенгрой, это значит... Э Верхняя часть, верхняя часть набора, то есть этой стороны нужно будет открывать, чтобы не перевернули, не высыпали весь инструмент. Надпись Kengroy, логотип, Professional Tools и Jomani STD, это, King Roy, это немецкий инструмент, но сейчас он выпускается на острове Тайвань, то есть производство находится там. Запирание набора на пластиковые защелки горизонтальные, кстати, очень тоже удобно. Защелки не металлические, но здесь пластиковые защелки высокого качества. Поэтому, ну. <fatigue> если их не сломать целенаправленно, они прослужат очень долго. И по габаритам самого кейса. Ширина 49 см, длина 37 см и высота кейса 10 см. Вес набора составляет 10 кг. В принципе, по комплектации, по набору все. Присмотритесь. Когда будете покупать инструмент, присмотритесь также к набору Kingroy вот, 215 MTA. То есть комплектация очень интересная и набор является довольно популярным у нас. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.